Привет, вы на канале компании Автостронг. Компания Автостронг это 6 ярусов запчастей, 160 тысяч наименований, поэтому обязательно звоните и пишите нам. А также помните, что у нас отличный сервис и быстрая доставочка. Обратите внимание, как много у нас навесного оборудования. Ну а сейчас мы продолжаем работать по вашим заявкам. Итак, встречаем автомат 6HP26. Шестиступенчатый автомат ZF6HP26 был создан при тесном сотрудничестве с компанией BMW и появился на автомобилях в 2001 году. Целью инженеров было создать высокоэффективную автоматическую коробку переключения передач которая бы превосходила в скорости ДСГ, а также по удовольствию от вождения была как механика. Коробка действительно получилась скорострельной, отзывчивой и плавной. С надежностью у нее тоже все в порядке. Этот автомат рассчитан на передачу крутящего момента в 750 Нм метров и Устанавливали его на очень мощные автомобили с объемом двигателя до 6 литров. Модификация этой коробки, которая была создана для передних и полноприводных автомобилей Audi Volkswagen, появилась в 2003 году под внутренним обозначением 0.9e. А теперь внимание! Коробка 6HP26 устанавливалась на Мазерате Aston Martin, Bentley, Range Rover, Lincoln, Kia и другие марки. Сегодня же мы будем разбирать коробку, снятую с Jaguar S-Type. 3.0 V6 2004 года. В основе данной коробки лежит планетарный редуктор Le Pelletire. Шесть передач переднего хода и одна передача заднего хода включается с помощью пяти механизмов. Три вращающихся муфты и два неподвижных тормоза. Обгонных муфт в данном автомате нет. Гидротрансформатор имеет две фрикционные накладки муфты-блокировки, которые установлены на промежуточном диске с обеих сторон. В результате передача крутящего момента при полной либо частичной блокировке муфты гидротрансформатора осуществляется посредством двух поверхностей трения. Масло в данной коробке надо менять каждые 50 тысяч километров. Каждый производитель рекомендует для этой коробки масло под своим брендом. Также есть варианты и от ZF, и есть варианты от производителей масел. Но вообще данной коробке подойдет любая ATF типа Dextron 6. Но говорят, что на масле ZF, Shell либо Fabi эта коробка работает лучше. Коробка 6HP26 надежная и ресурсная, но немало хлопот доставляли ее ранние версии, которые устанавливались на автомобиле BMW. Сергей, который сейчас придет, говорит, что в основном к нему приезжали эти коробки с несколькими проблемами. То есть это гидротрансформатор, гидроблок и врожденная проблема с барабаном 4, 5 и 6 передачи. Двойная фрикционная накладка гидротрансформатора служит, в принципе, неплохо, но является очень большим источником пыли, которая загрязняет масло. Дело в том, что данная коробка может блокировать гидротрансформатор уже на первой передаче. При износе муфты блокировки увеличивается расход топлива, обороты могут плавать на 4, 5 и 6 передачах. Также ухудшается разгонная динамика. Коробка может чаще переключаться вниз из-за того, что гидротрансформатор не тянет. При сильном износе и пробуксовке муфты гидротрансформатора фиксируется соответствующая ошибка, которая указывает на пробуксовку. И Добавим, что в более мощных моторах в бублике не просто фрикционные накладки, а целый карбоновый диск. И мы, конечно же, не сможем разобрать эту коробку без нашего огромного Сереги. Встречаем! Привет! И мы начинаем нашу разборочку! коробка здоровая, а поддонта пластиковый. Фильтр масляный встроен в поддон и меняется непосредственно с поддоном. Но на некоторых автомобилях Audi, на некоторых BMW X поддон металлический и фильтр меняется отдельно. Кто не верил, вот смотрите, фильтр встроен в поддон и, судя по маркировке, фильтр 20 ноября 2003 года. то есть заводской. В картере коробки находится мехатроник. Это электрогидравлический блок с компьютерным управлением. Да, вот здесь. Все мозги коробки, они а где-то в подкапотном пространстве. В картере коробки есть вот такой переходник, называют его очки. Ну, форма у него такая, поэтому так называют. Так вот, он пластиковый. Срок жизни пластика в горячем масле не вечный, и поэтому он дает течь масла. Из-за течи снижается давление. Коробка начинает работать с пинками и рывками, и начинают проскальзывать фрикционы. Соответственно, начинают изнашиваться. Для чего нужен переходник? По сути, это канал для сообщения маслонасоса с гидроблоком. То есть, если происходит утечка, то гидроблоку не хватает масла для корректного функционирования. А по вот этим каналам идет смодулированное давление к фрикционам. Так вот, если эти резиновые втулочки изнашиваются, то фрикционам не хватает давления, они проскальзывают и изнашиваются. А вообще все эти пластиковые резиновые детали считают расходниками и рекомендуют их менять каждую замену масла. Также можно заменить вот эту втулку электрического разъема. Ранние экземпляры коробки 6HP26. На BMW страдали от перегрева трансмиссионной жидкости. От этого страдал компьютерный блок и гидроблок. Трансмиссионная жидкость перегревалась в пробках при спортивной езде летом. Температура трансмиссионного масла должна быть 95 градусов, но она раскалялась до 150 И тогда этот блок просто сваривался. В лучшем случае коробка с пинками могла доехать до сервиса, а в худшем просто отрубилась. Сам гидравлический блок со Состоит из двух половинок разделенной сепараторной пластиной. Так вот, из-за грязного горячего масла сепараторная пластина протирается, и тогда масло начинает перетекать между каналами. В коробке 6HP26 в гидроблоке 7 хитро выдуманных соленоидов. То есть они теперь не двухпозиционные, то есть включено, выключено, а они регулируют поток проходящего через них масла. Если они начинают подглючивать, то тогда давления не хватает фрикционом, и они тогда тоже изнашиваются. Лет 10 назад эти соленоиды меняли все превентивно, чтобы они не убили механику коробки. Сейчас же можно каждый из них продиагностировать и заменить неисправные. Только что вытянули переднюю часть коробки, маслонасос, барабан переднего хода и барабан б. Сейчас покажем дальше. Это маслонасос насос коробки 6 HP26. Он в отличном состоянии и обычно с маслом насосом в этой коробке ничего не случается. Обратим внимание на вот эту втулку. При больших пробегах она изнашивается, не держит должного давления. И тогда при кикдауне коробка со страшным ударом переключается с шестой на четвертую. Внутри барабана переднего хода находится барабан 4, 5 и 6 передачи. В нем есть слабое место, а именно вот этот изгиб. Металл здесь может треснуть, а может все нахрен обломаться, и тогда вал будет вращаться отдельно от корпуса. И в этом случае коробка уже никуда не поедет. До механизма лепелетира мы еще доберемся, а в барабане переднего хода есть вот такая планетарочка. Для чего она нужна? Для передачи крутящего момента дальше на одной из двух скоростей. В передней части коробки находятся все три подвижные муфты. Раз, два. 3. Ну а теперь по состоянию. Это самая маленькая и самая нагруженная. Ну и как мы видим по состоянию, здесь все очень даже хорошо. С этими фрикционами вообще ничего никогда не случается. Не знаю нахрена мы достали, но если достали эти, достанем и вот эти. Так. Смотри, так, хоба. <смех> <смех> Похоже на Сергея. <смех> <смех> ну и эти фрикционы у нас тоже в отличном состоянии. Кому А или Б? Этот корпус стоит в коробке неподвижно, он стопорится за счет вот этих направляющих, а вот этот фрикцион неподвижная муфта, а тормоз, потому что он находится в зацеплении с неподвижным корпусом. Ну и смотреть тут особо не на что. Если в этой коробке гидроблок функционировал нормально, то с фрикционами точно ничего не случается. Это последняя муфта, которая тоже является тормозом и находится в зацеплении с корпусом коробки. Это планетарный редуктор Le Pelletire. Это его коронная шестерня. Коронная шестерня идет в сборе с выходным валом. По вот этой гребенке снимается выходная скорость. И также здесь мы видим гребенку стояночного парковочного механизма. Опять же, это планетарный редуктор лепилитира. Из чего он состоит? Из обычного планетарного редуктора спереди. И вот сзади что-то очень такое сложное, что, скорее всего, знает, как работает только сам лепилитир. Ну а мы в будущем, может быть, попробуем с этим разобраться. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно мощную, надежную, комфортабельную, конструктивно удачную коробку. А сейчас Серега нам расскажет, как работает планетарный редуктор Лепелитира. А на сегодня наша разборочка закончена. До свидания.